У вас Как вы сами считаете, у вас бывают такие ситуации, когда вы э, не сдерживались? Нет, не бывает. Вот. Начал, Скажите, я буду говорить. Вы сказали, И вы не вы, имеете права. Вы... Я, оплатил, я оплатил это время. Совершенно это время верно. оплачено мною, потом вы обязаны мне Согласна не мешать избирательному говорить. избирательному законодательству. Вот именно, поэтому я буду, время, я буду говорить. Я буду говорить. И говорить буду то, что я считаю нужным. Свобода слова. Это вам понятно? Во вот, да, я начал. Получите. Владимир я начал говорить, это грубо. что, значит, так не мешайте мне. Я заплатил, чтобы меня слушали. А если Очень мне эфир платить в перепалку, я сейчас уйду отсюда. А вас Венититов выгонит в понедельник. И снова будете говорить, что вы, я вас должен женщин видеть. Вы Нет. на работе сейчас. Выполняйте режим дебата. Деньги мои. Сидите молчать. Вы не вам Я, я думаю, купил Больфович. время. время вам не, не нравится? Выйдите вон отсюда. Я купил время у хозяина канала. Что я целый час буду выступать Владимир и говорить. У вас а сейчас время время мне эфир последний счет. не позволю вам. Поэтому Владимир, сидите и молчите. Сидите. Обе! Понятно? Я объясняю вам, радиослушатели, что э, на дебатах у Соловьева мне пришлось столкнуться с провокацией, которую устроила Пугачева. Это отвратительная женщина, Хамка. Вы сейчас обижаете, выгнала. Обижаете Помолчите человека, еще раз. Помолчите еще раз. Нет. Я говорю это еще раз, допустимо. это мое время. Владимир Я могу сказать, Владимир, что... Владимир. что Прохоров подлец и негодяй. Прохоров, бандит. Криминальная группировка, которые захватили, разврядили нашу Владимир страну. Жиринов еще и раз говорю, я, ведет себя и я говорю еще раз, замолчите и заткнитесь.